Какой бы березны рубашку ты ни надел, просто пройдясь по улице, ты обнаружишь, что она запачкалась. Ты обнаружишь, что у тебя грязный воротник. Тебе приходится стирать твою рубашку. Это церковное учение, которое сегодня преподают в церковных организациях. Они говорят, в какой бы святости ты ни ходил, ты все равно будешь грешить. Грех будет приставать к тебе. Человек — это греховная природа. Он всегда будет грешить. Это учение, которое дал этим организациям сатана, он заменил учение о благочестии учением, как грешить и при этом оставаться святым. Они говорят, слава Богу, что у нас есть стиральный порошок которым мы, когда захотим, можем постирать эту рубашку, и у нас будет все здорово. Они говорят, слава Богу, у нас есть кровь Иисуса Христа. Но дело в том, что в Библии написано о таких людях. Мы читаем послание к Евреям, 10 глава, начнем с 29 стиха. «То скольте к чайшему, думаете наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия». И не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа Благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: У меня общение. Я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого, так написано. Эти люди, они не почитают за святыню кров завета. Вот почему они грешат они не оценили жертву крови Иисуса Христа. Они используют кровь Иисуса Христа как стиральный порошок. Они заменили учение о благочестии, учением как грешить и при этом оставаться святым. Выходит, такой себе пастор, который на самом деле является сатаной в облике света, и он говорит, что вы видели человека, который ходит по этой земле, чтобы он никогда не грешил? Они говорят, я такого никогда не видел. Сколько я не пробовал жить свято и не грешить, у меня не получается. Поэтому я понял, что человек жить и не грешить не может. Поэтому я грешу направо и налево. Главное не делать какие-то серьезные грехи. Убивать людей, насиловать, грабить и тому подобное. А все остальное мы будем делать, потому что все мы грешники. И церкви нравится такое учение. Это учение принес дьявол. Это не учение нашего Господа Иисуса Христа. Учение нашего Господа Иисуса Христа – это учение о благочестии, а не о том, как грешить и при этом оставаться святым. Если ты еще в этой организации, где тебе разрешают грешить, и говорят, что все в порядке, все мы грешники, беги оттуда. Беги. Потому что я знаю, что многие люди считают, что у них в церкви все в порядке, но им там разрешают грешить. Им говорят, что все в порядке, если ты грешишь. Они заменили учение благочестии на учение, где можно грешить и оставаться при этом святым. Иисус говорил, что кто делает грех, тот раб греха. Вот учение Иисуса Христа. Они все мы грешники. Грешники будут в аду, если не покаятся. И вот такие горе-проповедники, которые говорят, что жить и не грешить невозможно, которые заменили учение о благочестии своим бесовским учением, они будут не дальше, чем в аду. Покайтесь, идите и впредь не грешите. Да благословит вас Господь наш Иисус.